Буду рада вас видеть в моем Телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из Ютуба. Итак, новолуние 12 апреля в вашем символическом девятом доме может активизировать темы зарубежья, взаимоотношений с иностранцами или заставить столкнуться с юридическими вопросами, а может быть нужно будет заниматься делами ваших детей, касающихся поступления в высшее учебное заведение. Еще одной стороной Девятого дома является расширение собственного мировоззрения. Духовная сторона жизни становится очень важной, значимой для вас. Вы можете увлечься философскими учениями и практиками, заняться изучением иностранных языков, опознанием культур и религий других стран. 14 апреля Венера, планета любви и взаимоотношений, 21-22 по киевскому времени входит в знак Тельца, где имеет статус управления. Это ваш символический десятый дом. Вторая половина апреля благоприятна для карьеры, общественной жизни, продвижения своих проектов. В этот период вы можете хорошо заработать, либо найдется дело, какое-то занятие, которое будет развиваться и приносить стабильный доход. В некоторой степени личная жизнь отходит на второй план. Проблема в любовных отношениях состоит в том, что присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход. Но высвобождаться эта энергия может только лишь через совместные дела, профессиональную деятельность, физическую активность или же не самым лучшим способом. Через ссоры, если других занятий не находится. Не просто достичь взаимопонимания с партнером, если у вас разные сферы деятельности и разные интересы. Вторая, третья декады апреля подходят для поиска общих целей с супругом или романтическим партнером. А в этот период для прочных отношений нужны не сильные эмоции и страсть, а взаимная польза, сотрудничество. Третья декада апреля напряженная. Очень много квадратур от транзитных планет к Солнцу во Льве. Однако, если есть чем заняться... Это напряжение можно преобразовать в напор и энергию и сделать полезного очень много за это время. Хорошее время, чтобы создать семейный бизнес, либо заняться долгосрочным планированием, прописать последовательно все этапы. Сейчас важны схожие увлечения, хобби, свобода. Для того, чтобы отношения не изжили себя, вам постоянно необходимо что-то придумывать. Старайтесь не конфликтовать с любимым человеком, иначе ссора может затянуться надолго и подорвать отношения. У некоторых львов может появиться искушение найти другого человека, с которым будет интересно. Возможны служебные романы. Вас может накрыть страсть и сильное влечение к деловому партнеру. Но браком такие отношения могут и не закончиться. Берегите существующие взаимоотношения, не рискуйте браком. Если уж такая ситуация возникла, то взвесьте все за и против. Но именно сейчас, в третьей декаде апреля, можно найти много способов укрепить ваши существующие взаимоотношения и перевести их на более высокий качественный уровень. 19 апреля в 13:29 по киевскому времени в Меркурий входит в ваш символический десятый дом, а в 23:34 Солнце входит сюда же в знак Тельца в ваш символический десятый дом. Самооценка и способность реализации собственных амбиций значительно повысятся. Обстоятельства складываются наилучшим образом для демонстрации своих работ, творческих проектов. Возможно, общественное признание ваших заслуг и материальные награды. Удачно будут складываться отношения с начальством, представителями власти и влиятельными людьми. Вы на виду у всех. Контролируйте свое поведение и высказывание. На вас могут возложить дополнительные обязанности. У вас все шансы и возможности улучшить свою репутацию. Вы добьетесь успеха и наверняка будете удовлетворены. Третья декада апреля акцентирует вашу деятельность, все, что касается вопросов карьеры и профессионального роста. Вы становитесь более уверенными в себе, появляется возможность обратить на себя внимание окружающих, прославиться трудовыми достижениями. В этот период времени следует всю свою энергию направить на повышение своих профессиональных навыков. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, повышении зарплаты. Молодые люди многое осознают, выбирают профессию и самоопределяются. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс, планета активности, физической силы, воли, входит в знак рака в ваш символический двенадцатый дом. В этот период на вас отразятся прежние действия, как хорошие, так и плохие. В этот период вы обладаете огромной психической силой. Но иногда рядом с вами другие люди могут чувствовать тревогу. Вашей энергии более чем достаточно, и чтобы не было застоя, необходимо ее куда-то направлять. Работая в одиночку, вы многого добьетесь. Даже если вы не испытываете потребности скрывать свои действия, такой подход будет наиболее позитивным с точки зрения использования энергии и возможностей. Вы можете исследовать и развивать свои внутренние способности, сможете лучше понять события своего детства, разобраться в подсознании. Также этот транзит может указывать на деловую поездку за границу или в отдаленные места. Причем цель поездки, скорее всего, не стоит афишировать. Может появиться интерес к тайным наукам. Возможно, вы будете в тайне от всех проводить научные или какие-либо другие опыты, проверяя теорию практикой. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени...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 Для продвижения моего YouTube канала поделитесь этим видео. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.